Ну, давление идет. Так, что с картой? И карта тоже что-то хочет или не хочет. Ну, появляется. Так, ну вот, сегодняшний обзор 11 сентября. Только что закончился брифинг Игоря Ивановича Стрелкова. И вот руководствуясь его данными, ну, некоторыми. Он, правда, сводок с фронта не приводил. Но мы можем наблюдать, что как, где происходит, исходя из полученных последних сводок и брифинга. Северо-восточная Луганска. Станица Луганска числится за ополченцами. Это, в принципе, подтверждено уже не однажды. На самом деле, по сводкам. Хунту отсюда выдавливают. Может быть, ее будут и выдавливать гораздо дальше. Предположительно, вот отрезок, который, вот видите, вот здесь небольшой вот территория с Российской Федерацией, его довольно несложно контролировать, ну, довольно несложно. Он примерно как полуостров Крым, да, похож немножко. Сюда идет трасса Р-22, здесь есть КПП, оборудованное КПП. Я думаю, что для Луганска контроль над вот этим КПП был бы, ну, просто жизненно необходим. Вот я бы так сказал, потому что вот отсюда можно выехать на трассу, там, вот эту Ростов-Дон, э, как-то она там так называется, Дон-Ростов, идущая с севера прямо на юг э, страны Российской Федерации, вот отсюда есть на нее выезд неплохой, вот она, М4, да, она называется, она классная, она там 4 в одну, 4 в другую, и от нее было бы гораздо удобнее к северу страны передвигаться, если у кого-то какие-то вопросы были бы, или по поводу там медикаментов, гуманитарки и так далее... Поэтому, скорее всего, генштабом э, Луганского ополчения было принято, надеюсь, они сообща же действуют, ну, по нашим сводкам сообща, с Донецкой Народной Республики, было принято решение немножко хунту оттеснить, и в будущем мы можем предсказать, чем это все закончится. Населенные пункты Макара-Вальховой перейдут под контроль ополчения, это вопрос времени, трасса Р-22 будет контролироваться, опять же таки, армией Новороссии, с плотины хунта будет отброшена. И линия фронта пройдет примерно от Веселой горы, или, может быть, захватывая счастье, это отдельно, до чуть выше вот этого вот полуострова. Э, образно говоря, по карте полуострова. Примерно так. Довольно-таки несложный маневр, э, небольшими ресурсами это можно сделать, но получить преимущество довольно серьезное. Можно, организовав такое э, перемещение линии фронта от э, Веселой горы до Болотиного от Веселой горы до, допустим, населенного пункта, какой здесь находится, Фроловка или вот э, Машлыкино, где-то так. Этой целью и эта задача была выделена или поставлена, мы видим, что уже э, группе местной, вот здесь, находящейся в станице Луганской, Красном Яре и Николаевке. Ребята занимаются, работы много. Веселая гора. Возле «Счастья» есть оборонительная большая группировка вооруженных сил Украины в перемешку с карателями, с нацгвардией, с территориальными батальонами и так далее. Здесь приличное количество бронетехники, э, сдерживают они оборону, э, контролируют вот этот населенный пункт и лежащую инфраструктуру, жизненно необходимую для Луганска. Вопрос контроля населенного пункта «Счастья» для, точно так же для Луганска, необходим, как и, в принципе, выход по восточной стороне к Российской Федерации на ее территорию. Этот вопрос тоже жизненно необходим. Здесь инфраструктура, здесь дорога. В принципе, в ближайшее время, если бы э, хунта была отброшена до Навайдара и немножко выше, вот так вот, до Навайдара, было бы для Луганска замечательно, он бы смог выполнять столько задач, у него просто сейчас связаны руки, вот этими вот боевыми действиями возле счастья возле станицы Луганской. Ну, на самом деле, сбросить эти оковы можно только с помощью перенещения линии фронта, то есть его поднятия до навайдара Дальше. Остатки вооруженных сил Украины, расположенных между населенным пунктом Белая и Лутугина, находятся в безвыходном положении, являются прямыми заложниками как и ситуации, так и оставлением их на произвол судьбы. И сейчас к ним поступают сведения все больше и больше, что вооруженные силы Украины Северо-Луганска таки будут отходить. А армия Новороссии будет наступать. И у них вообще не остается никаких перспектив, никаких желаний, в принципе, что-то делать. Я думаю, здесь командиры этих батальонов, а здесь каратели есть, фашисты, очень много. Очень много вот здесь вот именно находится этих карателей фашистов. Они сейчас уже ставят, наверное, условия своим штабным генералам АТО. Говорят, ребята, если вы отойдете из севера Луганска и не будете предпринимать попыток по нашему деблокированию или хотя бы по нашему освобождению перегруппировки или просто подкормки, то мы вступим в переговоры. Это как ультиматум. Вот они такой ультиматум будут выдвигать скоро штабным генералам. И, в принципе, правильный ультиматум. Я думаю, этот ультиматум будет поддерживать абсолютно все вот здесь вот находящиеся э, мобилизованные военные украинские, каратели, фашисты тоже будут это поддерживать. Да, не совсем они, конечно, идеологические, там, то и все, но им их задница очень дорога, и они понимают, что их здесь... Э, все, братишка, нам трендец Нас и подмогу не прислали Ну вот как из той песенки, я уже упоминал Примерно такая ситуация у них И также их будут поддерживать Не только внутри, но и снаружи Если любые звонки там мамам, папам, женам э, На большую землю Как они говорят э, Тоже обязательно будут организовываться пикеты Возле комиссариатов и так далее Не буду повторять ту же самую историю С этими остатками под Лутугина Как и под Петровского У этих хлопцев Примерно такая же ситуация. Но у них есть небольшая надежда. Разница в том, что возле Дебальцева, они знают, что расположена неплохая, самая на данный момент боеспособная группировка хунтовских войск. И возможность деблокирования вот этой вот остаток, этих вот десантников, или как они там называются, еще существует. Обратно отходы или передвижения не имеют никакого смысла. Мало того, есть не просто шанс, а есть почти уверенная вероятность, Такая 90-80% не знаю Что они погибнут при передвижении И они это знают, как только они куда-то выдвинутся Они будут разгромлены либо под красным лучом Либо возле Мало Николаевки Тем более на Лутугиново соединиться Они не пойдут в этот котел и в этот ад Они оттуда пришли И обратно они не вернутся Выход на Фащевку, я думаю они пробивали уже там обстановку Но тоже опять же существуют свои трудности Поэтому эти военные заложники вот этой ситуации Граница с Российской Федерацией в народных республиках контролируются ополченцами. Остатки вооруженных сил Украины вот здесь, в музейном антикварном таком снаряжении. Ну, их ценность возрастает, они так считают, знаете, как у, как у любого, в принципе, антикваря. Возрастает ценность когда? Чем дольше, тем, тем он ценнее. Я думаю, что вот эти ребята примерно этой позиции и держатся. Чем дольше, тем сильнее. По котлы все ликвидированы. Остался один незаметный остатки вооруженных сил под МОСПИНА. Они оттуда не вылазят, не передвигаются, и мы прекрасно понимаем, почему это делают они. Потому что довольно проблематично передвигаться маленькими силами, не запасшимися, без горюче-смашных материалов, с отсутствием полным, либо частичным боекомплекта. И попытки вырваться с боем здесь также не рассматриваются уже. Любые глупые выходки там на фоне какого-то там еды на патриотизма, ну не получится. Это война, они знают, что либо нужно вступать в переговоры, либо, как раньше говорил Кононов, если вы будете выходить, держа в одной руке белый флаг, а в другой руке автомат, это будет расцениваться вооруженным прорывом. Вы будете ликвидированы. Вот они это знают на примере своих побратымов, которых здесь уже осталось в этой донбасской земле, очень и очень много. И не рискуют. Линия фронта у нас тут периодически меняется. Что мы имеем здесь? Трасса, выходящая вот от Тельманова, в принципе, от Донецка на Новоазов, сконтролируется ополченцами. Группировка Хунтовская, расположенная возле Новоласпы, Староласпы, немного расширила свои границы. Так их, в принципе, и не выдавили. Выкинулись они по Андреевке. Возможно, было их вот выдвижение, или, я бы сказал бы, выдавливание к западной группировке своей но почему-то решили, я просто считаю, что на данный момент вот это вот зеленое котел, он не соответствует действительности. Здесь примерно знаете, как расположено? Вот здесь войско, которое имеет снабжение э, и координацию между собой в Ласпах. Возле Гранитного, такой вот якобы фортпост хунтовский, они контролируют небольшой кусочек трассы и выход на Тельманово. Сделали здесь свою рубеж, границу фронта. Общей границы фронта здесь нет на самом деле. Я уверен, что и ополченцы могут сюда легко зайти, вот как со Старой Гнатовки, так и в принципе с тыла. Так и Хунта знает, что они находятся, ну, не в полном, что называется, окружении, а в такой опасности. Опасности существует. Линию фронта можно было точно так же нарисовать вот здесь, до Андреевки. Потому что, на мой взгляд, Хунта дальше, чем вот эта линия трассы, не контролирует линию фронта. Ну, не контролирует и все. И как бы там ни было, здесь много нейтральных зон, нейтральных карманов. Может быть, эти карманы сделаны специально армией Новороссии для того, чтобы Хунта туда зашла и получила уверенность, что там никого нет, они будут там контролировать эту территорию. А может быть, просто ополченцы не считают нужным контролировать на данный момент нейтральные зоны внутри своей Народной Республики, что тоже, в принципе, верно. И тот, и тот вариант нас устраивает. А вот эта вот зеленая пунктирная линия о якобы существующей линии фронта, она не несущественна. Она больше в теории, чем на практике. Потому что здесь никто не контролирует линии фронта, и здесь никто не контролирует. И вот здесь вот тоже, в нейтральной зоне, никто не контролирует эту линию фронта. Просто провели по, по видите, по со, руководствуясь ландшафтом э э э географическим. Провели по линии реки и все, и решили, что это линия фронта. Как будто здесь невозможно пересечь ее вброд или, я не знаю, там форсировать эту реку. Решили вот так вот. Граница возле Мариуполя. По-прежнему находится возле населенного пункта Безыменная между Широкино. Наши ребята были отброшены немножко с восточной стороны от Мариуполя. Вот в этом районе отошли. Под Безыменным им хороший укрепрайон построили. Напомню, это было более где-то недели назад или около недели назад. Вот тогда это, в принципе, и происходило, когда украинские войска очень активно строили здесь хороший укрепрайон. Мы еще тогда напоминали, что ребята с Новозовска все равно выдвинутся и займут его. А не выдвигаются они только из-за того, что, ну, пусть ребята работают, украинцы, вот работают и хорошо, дело делают безыменное. Хорошо. Э -э вот так вот. Здесь хороший укрепрайон, построен самими, самими укровояками. они это знают. Толоковка и Сартана, э вот, наверное, так правильно, да? находятся под контролем ополченцев, отсюда хунтовские войска были выдвинуты с помощью реактивных систем залпового огня, они прочувствовали на себе, что такое ограды, очень довольно-таки болезненно они прочувствовали, потеряли несколько единиц техники, насчет личного состава не буду говорить, потому что тогда в сводках не уточнялось, какие потери были среди карателей. Вырываются потихонечку из Мариуполя, Окапываются хунтовские войска вдоль трассы, идущей прямо на Мариуполь. Наши ребята контролируют некий населенный пункт Македоновка. Здесь, в принципе, и проходит линия фронта, разделяющая армию Новороссии и карателей, находящихся возле севернее Мариуполя. Отсюда хунтовские войска решили, что ну, нет возможности продвигаться дальше. Как и, в принципе, вот с Первомайская. Здесь тоже по трассе ополченцы контролируют эту территорию. Решили они выдвинуться, эта авантюра у них, можно сказать, в некотором роде удалась. Э -э, пытаются окапываться, но если они окапываются, вот посмотрите, вот как, э -э, если чуть ближе. Если они окапываются э -э, по зеленке, как говорится, конечно, они будут обнаружены. Обнаружить их легко даже не с помощью разведки, а с помощью обычных... Безлетательных Беспилотников Безлетательных, извините, беспилотников И по ним будут произведены Минометные расчеты И артиллерия отработает у ополченцев очень здорово, очень здорово Высокоточное оружие у армии Новороссии Присутствует, мало того, его эффективность Каждый раз, вот и нас удивляет И удивляет у Как это так, они так метко бьют Не могут они осознать, что это по ним лупасят э, Шахтеры, учителя и пекари все время списывают это на российскую профессиональную армию. Ну, а что делать? Не могут они сказать. Ну, разве что это... Мне напоминает это вот случай из детства, что ли. Когда я приходил домой побитый, ну, подрался, да, ну, было дело там 10 лет. Но ну, я обязательно говорил, что меня побил огромный одиннадцатиклассник. Вот огромный. Большой он был страшный, волосатый, он был огромный. Ну, а как еще? Ну, это такая человеческая детская психология. Вот примерно то же самое делают сейчас и украинская армия. Если они получают по загривке плотно теряют личный состав и свои единицы бронетехники. Они сразу говорят, что это профессиональная российская армия. Ну что ж, в этом тоже есть плюс, ребята. Они очень боятся российской профессиональной армии. А, как говорится, боятся, значит уважают. Они ставят ее на уровень выше и не зря, потому что оно так и есть. Вот так вот они и прикрываются. Западная линия фронта с Мариуполя сейчас контролируется хунтовскими войсками. Трасса Е-55, которая является снабжающей для Мариуполя, находится под небольшой такой угрозой работы диверсионных групп наших подразделений армии Новороссии. Ребята, думаю, пользуются возможностью каждый раз украинской техники не без опасности проезжать и снабжать карателей которые регулярно направляются или уезжают из Мариуполя. В общем, здесь идет такая небольшая передислокация. Некоторые укрепляются, некоторые заезжают, некоторых отправляют на убой. Поросенка сюда приезжал, что-то там наговорил. Ну вот где-то так. То есть угроза у них существует, а наши ребята небольшими довольно-таки силами контролируют эту ситуацию. Разблокировали они находящуюся свою группировку э, с помощью выхода поближе к трассе и поближе к своим э, с... Таким событием занятия населенного пункта и контроля Первомайская. Здесь хунта, в принципе, по дороге может и выдвинуться, но ее ждет, ждут печальные события. Она это представляет, даже если им дадут отсюда выполнить. Поэтому они отсюда не вылезут, они это знают. Диверсионные группы сейчас работают максимально эффективно именно вот в этом направлении. И хунта об этом осведомлена, поэтому не будет рисковать. Хотя обязательно найдутся балбесы, которые предпримут такие авантюры пару раз. Нам говорят, что населенный пункт Волноваха сейчас находится под контролем ополчения. Здесь проходит линия фронта. Я бы не сказал, что здесь полностью идет контроль той или иной стороны. Сейчас Волноваха уже более как нейтральная сторона. Как только хунтовские подразделения с Новоигнатовки будут оттеснены, постараются они отходить вот к этой трассе, расположенной от Владимировки, вот у Глидара, на угледар Они будут отходить. Тогда Волноваха перейдет полностью под контроль ополчения. Потому что эта трасса Н-20, одна из снабжающих еще одних, еще одна трасса, идущей на север Мариуполя, соединяющая, в принципе, Мариуполь и Донецк. Вот эта трасса, соединяющая Донецк и Новозовск, а вот эта трасса Н-20, соединяющая Мариуполь и Донецк. Она автоматически перейдет под контроль ополчения. Хунтовские войска здесь имеют довольно приличную группировку своих подразделений. Мобилизованных, пусть там не обученных, пусть там сырых, что называется, и не особо опытных. Это да, но большое количество бронетехники было замечено и неоднократно. Здесь действительно вооружение украинской армии присутствует в большом количестве. Если хунта потеряет вот эти рубежи, причем неважно как, с помощью оттеснения или с помощью вот этой э, авантюрной вылазки, да, разрезной на Тельманова или вот в сторону, допустим, Комсомольского вот там, где вот э поработал недавно, э вот здесь вот бригада Моторолы вот даже видео здесь есть. Ну что ж, если хунта предпримет эту попытку, это будет печально для нее, потому что она лишится южного своего самого боевого э, боекомплекта, бронетехники, ну и личного состава, хотя личным составом они не брезгуют. К сожалению, но это факт для укра войск. Докучаевск по-прежнему находится под контролем ополчения. Сегодня ночью его обстреливали, мы в сводках видели, причем бесспорно он находится под контролем ополчения. Здесь же проходит линия фронта, хунтовские войска из Александриновки будут вытесняться. Вытесняться в ближайшее время, потому что противостоять, э, ну, двум башням, или как это сказать, с Еленовки из Докучаевска, хунтовские войска не смогут. Они помнят ситуацию под Амвросиевкой. Примерно точно так же и было это. Амвросиевка была занята, и автоматически Саурмогила, которая примерно точно так же выглядит по отношению к Докучаевску, некий населенный пункт Александриновка, ну, немножко ближе, Будет оставлен хунтовскими войсками Так и было с Амбросиевкой Вы помните же, вот где-то вот здесь вот. Амросивку вытеснили, котел сузился Он так сдулся в цифру 8 И саур Саурмогила была брошена ребятами Некоторые вышли на территорию Российской Федерации Некоторые вступили в переговоры Некоторые взяли с плен Ну а некоторые были уничтожены в бою Здесь у ребят в принципе все то же самое Только здесь два пункта во-первых, у них есть выход, это плюсовой для них, положительный, у них есть выход к западной группировке своих хунтовских подразделений. Есть такая возможность, это для них плюс. Но минус то, что с другой стороны их никто уже не примет на территорию там Российской Федерации, или как бы э, потребовать где-то убежища, ну, в общем найти нейтральную зону, где бы и сохранился их личный состав. Поэтому движение здесь автоматически только в одну сторону, на запад. Куда, собственно говоря, хунта скоро в ближайшее время и направится? И трасса Н-20 будет в ближайшее время, я вас уверяю, контролироваться ополченцами. Так оно и есть. Если, ну, если хунта не предпримет вот этого разрезающего удара, начнет растягивать линию фронта, у нее не хватит сил контролировать такую длинную линию фронта, длинную, чтобы выйти отсюда, ну и тогда она будет зажата в очередной котел и образуется небольшой такой э, атовский генштабовский военторг. Отсюда ополчение с удовольствием бы пополнило себе боеприпасы. Западная линия фронта от Донецка э, опять переходит под контроль населенный пункт Марьенко. Э, возможно, хунтовские войска решили, что нет смысла сейчас э, контролировать этот населенный пункт, э, потому что пошло давление со стороны армии Новороссии. Или наоборот, армия Новороссия решила, что легкими, легким движением руки Маринку мы освободим, потому что там э, вот эти каратели ну, уже настолько э, испуганы, и не собираются они выполнять там задачу, знаете, вот, сдерживание, что ли, решили отойти. Поэтому, если есть бронегруппа или небольшая наша вот э подразделение какое-то в виде, не знаю, там, Востока, Аплота или Беркута, ну, я не знаю, кто здесь на самом деле работает сейчас, если они решили, что их подразделение легко справится с целью отодвинуть хунтовские войска в Маринке, закрепиться, потом опять же здесь сделать несколько сюрпризов для хунтят, почему бы и нет, ну, почему бы и нет. Это вот такой вот небольшой маневр. К тому же, вот каждый раз такие выходы. Э, Генштаб этого ата, вот этой американской террористической организации, он просто заваливается звонками. У них-то прямая связь есть. Они начинают просто наяривать и звонить. Что нам рубить? Что нам треба рубить? Что происходит? На нас наступает. У нас тут 200 танков ИД. Российских, так, подтверждено. Ну и вот в Генштабе там паника. Образовывается паника среди граждан, среди солдат, среди, да, среди всех. Среди их там не знаю, мам, пап, сестер где-нибудь на западной, везде образуется паника. Маленькое, казалось бы, движение, а паника раздутая, огромная. Мы знаем, как хунта раздувает вот такие вот небольшие новости. Очень эффективно, очень. Им только подбрось. Начни, дружи, просто зажги спичку, и они костер сразу же распали. Точно так же им, знаете, подбрось идейку для фейка, и они раздуют его в огромный фейк. Ну это есть. Похожая ситуация происходит с неким населенным пунктом Авдеевка. Вот отсюда производится террор северной части города Донецка. Неоднократно они же отсюда производили такие свои террористические операции, вот эти АТО по отношению к Кировскому району города Макеевка, тоже северному району. Поэтому занятие этого пункта я считаю одним из ключевым. Это обеспечивает некую безопасность. Видимую, невидимую, но как минимум безопасность для жителей города Донецка И для сохранения инфраструктуры Хунта, конечно, стреляет настолько неприцельно И может лупасить везде, где подряд Это мы знаем Но точность их попаданий и затрудняется еще раз лишний раз Когда их отбросить еще на десяток километров обратно С аэропортом еще не закончено Аэропорт блокирован, блокирован нашей армией Спецназ, я так понимаю, еще в Донецке не сформирован полностью. Возможно, здесь идут определенные переговоры. Может быть, здесь за залоги или за какие-то деньги, может быть, хунта вступила в определенные переговоры. Я не знаю, что на самом деле здесь происходит, но на мой взгляд, этот вопрос, на этот вопрос в ближайшее время должны уже ответить представители народных республик, именно Донецкой народной республики. Почему с аэропортом такая большая проблема? Ну, неужели этого нет? Если они скажут, что мы не можем взять аэропорт, у нас недостаточно сил, ну тогда о каком контрнаступлении они могут заявлять? О каком? Если они не могут даже аэропорт зачистить, тогда о контрнаступлении вообще речи не может идти. Пусть тогда не смешат, не делают эти аргументы. Есть технические трудности, возможно, их не стоит озвучивать в эфире, и э, правительство не будет их озвучивать, но я думаю, здесь... Пошли какие-то интриги, на мой взгляд. Слишком долгий, затяжной этот процесс, зачистка аэропорта. С Луганском очень быстро разобрались, причем гораздо меньшими силами. В Донецке сконцентрированы серьезные резервы, а они не могут разобраться с этим аэропортом. Тем более здесь одна часть аэропорта уже не контролируется хунтовскими войсками, это новые терминалы. А в старом терминале, забаррикадировавшись, ну что, не существует такой операции специальной по очищению? Э, вот хунтовских карателей. Здесь настоящие фашисты сидят, да, и наемники здесь сидят, которые да, наемники, профессиональные. Но ну, это есть, это мы знаем. Но ну, если они хотят сохранить этот товар, дабы его продать, знаете, вот захватить бутылочки, чтобы их не разбить, чтобы потом реализовать, продать, сдать, как стеклотару. Ну, ребята, на эту антикварную работу, знаете, ликвидировать хунту, обезоружить, еще и взять ее в живыми в плен, чтобы потом дорого продать, на Это, это уже какой-то олигархический такой подход, э, коррупционный. Мне кажется, здесь не стоит разменивать вот то время и тот вред, который они наносят для инфраструктуры города, на ценность вот этих вот наемников и карателей. Не стоит. Это уже какой-то предпринимательский подход, а у нас война, здесь по-другому немножко надо действовать. Мне кажется, зажрались там э, в решении с Генштабом. Что насчет группировки «Ждановка»? Отсюда не поступает абсолютно никаких сводок. Один знакомый вот из чата уверял, что ребята из группировки «Горловской» прекрасно знают, что здесь происходит, мало того, еще и контролируют здесь ситуацию». Ну, я бы не доверял бы таким, знаете, вот сводкам, что контролировать ситуацию. Здесь довольно-таки опасные ребята сидят. Да, они в клетке, да, вот, ну, это как волк, знаете, или не знаю, как, ну, какой-нибудь дикий зверь в клетке. Пока он в клетке, он не особо опасный. И правильно, ситуация контролируется. Но не стоит забывать о том, что исключается, исключать возможность, что с Дебальцева возможен прорыв сюда. Если Дебальцева не пойдет по трассе М3, то оно пойдет вниз, прямо вниз для перерезания, и зайдет прямо вот в Торрес, Шахтерск, вот сюда, вот в Шахтерск, мимо Зуевки, Зугреса. Они могут реализовать этот план, мы же не знаем этого, э, ну не думаю, что такая серьезная снабжающая информация поступает, что нет, с Дебальцева не собирается сюда идти. Как только Дебальцевы сюда идут, эта клетка откроется, этот зверь вылезет, он покушает, накормится, подточит зубки и будет опять лупасить всех подряд и воевать за хунту. Так что на полном контроле я бы не считал Я считаю, что их нужно разоружить все-таки Может быть и не ликвидировать, но разоружить И думаю, что на это такие возможности есть Очередные их попытки растянуться Заканчиваются опять откусыванием небольших хунтовских войск Вот, допустим, возле населенного пункта Никишина Здесь хунтята засели не Встретили осень Не знают, может быть, им придется и встречать еще и дальше Следующее какое-то время Пока что на них внимания никакого не обращают ребята из армии Новороссии. Но думаю, что тоже держат на пульсе эту ситуацию и под контролем. Нам показывают, что населенный пункт Троицкая, как и Калинова, контролируется армией Новороссии. Потому что вчера поступали какие-то сведения, что хунта пыталась сделать здесь прорыв тоже чтобы блокировать Первомайск и выйти на Стаханов. Не получилось это у хунты, это была обычная разведка боем. Они, конечно же, отступили обратно, потому что мобильно передвигались, а когда передвигаются хунта мобильно, она с собой мало чего берет. Сейчас у них сложности с этим. Ее выход по, с восточной стороны по отношению к вот этому выступу, контролируемую, контролируемой бригадой «Призрак», Алексеем Мозговым. Хунта здесь до сих пор закрепляется. Здесь идут небольшие такие тактические бои. Небольшая такая партия разыгрывается. Хунта решила контролировать неплохой участок от Капитанова до Горского. С Попасной здесь периодически подходят им тоже ребята. Ну и это автоматически для «Хунты» будет небольшим таким успехом, оттеснением нашей армии э, немного вглубь, для того, чтобы не было угрозы для занятия Лисичанского треугольника, куда так хочет вернуться Алексей Мозговой и контролировать свои родные пинаты. У «Хунты» здесь вот такая вот небольшая партия разыгрывается. Пока что они ведут. Ну что ж, есть у них в этом плане фора, вот на вот этом участке. Это, наверное, единственный плюс у нее – ну и, в принципе, мы возвращаемся обратно, ребят, к ситуации возле Луганска. Подытожим. Станица Луганская под контролем ополчения. Тучи сгущаются над остатками вооруженных сил под Петровского и под Белого возле Лутугина. Сгущаются такие тучи. Все ценнее становятся остатки в ВСУ под Дьякова, остатки Южного Котла. И этот антиквариат стареет. Антиквариат, значит, ценеет. Передвижение хунтовских войск возле Ласп пока что не производится. Линия фронта проходит прямо у них под носом. Они опасаются, что могут быть атакованы в любой момент, но тем не менее никаких передвижений пока что не делают. Пытаются выйти хунтовские войска из Мариуполя вдоль позеленки, решают укрепиться. Ну, не думаю, что это эффективно для них. Вот такими вот передвижениями. Закреплениями, потом разворачиваниями, там шашлык, сало, шмало, так далее, окопы Хунта лишний раз себя обнаружит И вот такие вот выходы ее Это ополченцы будут ликвидировать не какими-то там бронегруппами Или спецподразделениями, просто тупо артиллерией И вот по таким хунтовским войскам отработают град, обычный град Может быть что-то еще новенькое у ополченцев были некоторые успехи по деблокированию своих диверсионных разведывательных групп, расположенных немного западнее Мариуполя. Это еще один плюс к нам. Дебальцево, ой, Дебальцево, Докучаевск, закреплен за ополчением. И в ближайшее время мы будем видеть противостояние на изменение линии фронта возле трассы Н-20, ведущей, соединяющей Донецк и Мариуполь. Я думаю, что хунта будет отброшена здесь. Если хунта не предпримет попыток разряжающего удара до границы с Российской Федерацией. Два сюжета, два варианта. Ждем, какой из них будет. Либо хунта будет отброшена, либо она зайдет внутрь. Но изменение линии фронта будет однозначным. Небольшой маневр совершают ребята возле Александровки на Маринку, Опять же контролировать данный населенный пункт. То же самое происходит с Авдеевкой. Отсюда хунтовские войска будут отброшены, дабы не терроризировать город Донецк и разрушать его инфраструктуру. Маленькие котлы под Никишино и Ждановкой в замороженном состоянии. Ну и у хунты есть тоже определенные успехи. Сейчас она делает прорыв от населенного пункта Горская в, запад, в западную сторону от этого населенного пункта, дабы соединиться своими войсками в Капитаново. Желают обезопасить Лисичанский треугольник от попыток его занятия или штурма. Вот такие вот дела у нас на карте после брифинга 11 сентября.